Мечта о собственном доме у моря обретает реальные очертания. Коттеджный поселок Звездный в кутере Красный Курган – это экологически чистый комплекс, который собрал в себе все преимущества загородной жизни. Инфраструктура поселка развита, детский сад, дом культуры, аптека, парикмахерская и различные магазины. Близкое расположение города позволит вам при желании быстро доехать до центра Анапы, как на собственном автомобиле, так и на общественном транспорте. Площадь коттеджного поселка Звездный составляет 4 гектара. Всего поселок будет насчитывать 57 домов, выполненных в едином архитектурном стиле. Коттеджный поселок «Звездный» – ваш путь к уютной жизни.